время расправы... ...они должны умереть. Кем... думаешь, что ты наделал? А, я, я просто испугался! Что, прости? <свист> я, я не ожидал уж. Что... Все, все, все, погоди, лучше помоги сейчас. <свист> Кевин, Кевин, Кевин Кевин Твою мать, твою мой твою. Что же, а? Кевин? Не смей. А то что? Отнимешь винтовку и поставишь в угол, как моя мама. <свист> <свист> Uh <sighs> uh Сукин, садись. А. Кевин, зачем тебе это? Это не мне нужно. Они этого хотят. В смысле, кто они, а? Это ты сейчас и узнаешь. В каком смысле? В а? смысле, Кейн, объясни мне. Вот он. Конец. Да, он тебе не-не-не-не. Все, все, все же нормально, чего? Нет. Джейк, кажется, это все. Серьезно. Когда-нибудь это должно было случиться? знаешь, когда я первый раз вас нашел? Я даже не думал, что вы протянете больше одного дня. Особенно, Кевин. Кто бы мог подумать, что он примет предложение Виндига? Крис. Ну привет! Здравствуй, Джейкоб! Это конец, да? Или нет? Все когда-либо кончается. Хватит загадок! Столько вопросов и никаких ответов. Я уже устал от этого вс ⁇ В этом и заключается вся наша жизнь. А -а -а. В чем же? Потом поймешь, Джейкоб. Потом поймешь. Чего? В смысле, потом? Все, забудь, я мертв. Как и Кевин. Как и Крис. Но в этом ты глубоко ошибаешься, Жейков. Будь бы ты мертв, я бы не смог установить с тобой ментальную связь. Даже если я и жив, сбежать из этого места невозможно. Что ты мне предлагаешь? У по стопам Криса? Охотиться на Виндиго? Мы и так не закончили, начатое. Не взорвали это конченное место к черту. СМВ бы мало чего изменили. Ну, хотя бы полюбовались на красоту, нет? И выпустили бы тысячу злых Ах, духов, конечно. которые вскоре найдут новых жертв. Об этом я не подумал. Ну и что теперь мне делать, а? Теперь все хорошо, Джейкоб. Теперь все хорошо. Хорошо ты можешь хорошо, а что делать-то? Я ж мертв все-таки. Для начала тебе нужно проснуться. Нужно проснуться, проснуться. Джейкоб, воу, блин, мне такая херня приснилась, ты бы знал. То же самое, полная хероти. Да уж, ну и сны всякие, страшные в последнее время снятся. Про каких-то виндик хуйервик, короче, <laughs> прикинь. Погоди, тебе тоже про виндика снилось? Да, а что тебе тоже? и кстати в моем сне был с нами потом еще охотник на виндиго один какой-то поселился с нами его крис вроде зовут а потом меня это виндиго ебаная завербовала короче и сказала мяско покушать ну ты же меня знаешь я мясо люблю uh, в меня и вселился какой-то виндиго хуэр короче а потом я в криса пальнул такой бабах почти тебя убил, а кто-то меня застрелил в конце, короче. экшен был вообще капец полнейший! У, у СОН очень крутой понравилось, короче, мне вот. Чего? Ну подумаешь, мне всегда такие наркоманские сны снятся. Ты чё, Джей? Не-не, всё нормально просто, мне тоже самое приснилось. Нихера себе. Нахер. себе это будет сном, Джейкоб. Пускай.